привет вы на канале Тойсоу so. в этом видео мы будем учиться вязать кольцо амигуруми или скользящую петлю Вот вы можете посмотреть как это выглядит я начала вязать в основе у меня здесь используется именно кольцо амигуруми вот оно и особенность этого вязания в том, что кольцо амигуруми я могу затянуть до той плотности, которая мне нужна, чтобы вот это отверстие не оставалось. Потому что когда мы связали игрушку амигуруми, далее мы ее набиваем синтепоном. И важно, чтобы наше вязание было достаточно плотным, настолько, чтобы этот синтепон не торчал и тем более не вываливался из игрушки. Кольцо Мигуруми можно затянуть очень плотно. Смотрите, сейчас я это сделаю. Вот у меня свободный конец нити, рабочий конец нити у меня здесь, а здесь свободный конец. Я беру за этот кончик и начинаю затягивать. Вот, видите, как плотно затянулось кольцо? Это именно то, что надо для вязания игрушек Мигуруми именно поэтому для старта вязания мы будем использовать кольцо амигуруми или скользящую петлю давайте попробуем сделать такую петлю приступим к вязанию кольца амигуруми возьмите нить в левую руку и сложите в кольцо так чтобы свободный конец нити смотрел вниз а рабочий конец нити, тот, который идет от клубка, лежа, смотрел вверх и при, при этом лежал поверх свободного конца нити. Вот таким образом. Теперь берем крючок и вводим его в кольцо, сверху вниз. Так. Захватываем рабочую нить и протаскиваем в это кольцо но кольцо не затягиваем еще раз захватываем рабочую нить и провязываем петлю которая на крючке вот скользящая петля готова мы ее не затягиваем а продолжаем вязать вяжем 6 Петель в это кольцо. Сейчас я буду считать раз столбик, два столбик, три столбик, четыре, пять. И 6. Как правило игрушки амигуруми начинаются с 6 столбиков в кольцо амигуруми теперь вот у меня свободный конец нити я могу потянуть за него и мое кольцо начинает собираться, затягиваться. Таким образом, что мы сделаем далее. Я сделаю одну воздушную петлю для подъема и вяжу по кругу. Ввожу крючок в петлю предыдущего ряда, и провязываю столбик без накида для того чтобы у меня получился плоский круг я делаю прибавки то есть время от времени провязываю в одну петлю предыдущего ряда две петли Сколько делать прибавок я, в общем-то, делаю на глаз. То есть смотрю, чтобы мое вязание получалось плоским. А если оно начинает стягиваться, значит, пора делать прибавку. Но, как правило, игрушки амигуруми вяжутся по четким схемам. Там точно указано, сколько прибавок надо сделать или сколько убавок надо сделать. В общем-то для образца достаточно. Это, видите, у нас получилось начало вязания какого-то. Что-то из этого может дальше получиться. И для того, чтобы закрыть эту дырочку, стянуть я просто стягиваю ее свободным концом нити. Настолько плотно, насколько мне это надо. Насколько получается. Насколько дают возможность сами толщина нитей, которые вы вяжете. Вот практически дырочка закрылась. Таким образом вяжутся игрушки амигуруми на основе скользящей петли или петли амигуруми. В следующих уроках мы будем двигаться дальше. Подписывайтесь на наш канал. До встречи!